И QQ, с вами естественно Народкил. Сегодня в этом видео будет ресурс пака Даниилова ПВП. Я буду его что-то типа такого оценивать. Это будет лично мое субъективное мнение. Оно может отличаться от вашего. Да, пока вы не начали, не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. Более 90% людей смотрят без подписки. Это... Это... Это, плохо очень. Подпишитесь пожар и прокомментируйте. А мы переходим к видео ролику. Так, ну вот мы и перевесились на нашу каточку по скайбарсу. Да, сегодня, как я и говорил, будет ресурс от Данила Лола ПВП. Бо него что-то типа такого оценивает. Но, да. Как я и говорил. Все говорил, говорил. Ресурс я видел дофигища. Очень много, достаточно. Что я могу отметить? Плюсы. Вот зачем я это все просматриваю, не знаю. Плюсы ресурс могу отметить. Это шрифт. Это шрифт, реально. Шрифт просто для... Ну, для русскоязычных. Вон, я поставил на русский, у меня стоял английский язык. Ну, лучше видно было бы. А на английском -то он тоже вообще другой шрифт. Но все равно. Короче, все прикольно. Так. Выйды. Не надо мне здесь. Там тоже не надо. Так. Здесь, короче, минус такой. Этому, этому респаку надо привыкать. Ой, яблоки, ютуб. Да, сделан. Фу, короче, этому респаку надо привыкать. Как вы видите, железная броня здесь выиграет как алмазка, как тут дефолтом риж-спаки. А сама алмазка в рыжем. И, наверное, это он просто понравился цветной, ну, он и сделал. Так, там у нас Исмаилу пахуется. Жестко-жестко. Пока я сделал нольки Да, еще прикольно достаточно прицел. Все. А, Что-то странно, каточка и прочее. Понятно. Ну, короче, все дальше я расскажу. Что-то уже третий раз подряд выигрываю, короче. Дальше я скажу все дальше. Так, ну, ладно, вот мы и переместились на нашу опус, Опку. Дуэльки, опка. Короче, что здесь можно про респак сказать? Респак достаточно креативный. Типа, сделаны ГП очень креативно. Я им саппосэ. Сап сап В сап сап ролике. Плюс. Удочка, могу сказать. Не очень мне нравится. Она сильно большая. Ну вот так, что-то типа такого. Ну да, пацанчик умеет бегать. Ну, я тоже тебе не хухрую, могу хухру, тебе скажу. В принципе, на, на вайме я играю нормально. Меч, меч достаточно тоже э, комфортный, но я не знаю, почему, как я говорил, зашел я, короче, на вайм, и я не мог нормально победить. Ну Без разминки, ничего такого, зашел. Еге. Надо к этому респаку, короче, привыкать Он реально не непривычно А когда к ним привыкнешь, он капец с ним Легко тащить будет, я вам скажу Ну, в принципе, будет тащить, как и до него <сёк> <сёк> Типа, в топ пойдете Там 10к побед Египетская дурь, я расслабился Так, вот так, жестко, видали? Лайка за это поставьте, ПЖ Так Да что ж ты так выжираешь, эти? Я тебя не понимаю, да? Я тоже тогда съем За компанию Броня в рыжем цвете здесь сделан, ну короче, достаточно красиво. Ну да. Ну, Короче, кто. Бляха. Я расслабился эти, скажу. Лук, ну то, тоже большой, короче. Лук. Живи, ну по... тут, короче, все почти по дефолту. А, партийку. Да ёбаный сосать нахер. ч я расслабляюсь из-за тебя. Да я отхиляюсь. Ой. Давай. Я фул, у тебя фу, ну не фул. Ничего. Гребаный стыд Скюдэшник. Ну как, как? Ну да, он ну это мой подписчик, он поддается. Ну, короче, все равно. Ой, забей. А у меня, ой, хп. А у него фу. Надо отхиляться, короче, похрен. Отхиляемся. что брэ? Ну, это как тебя называют. Инвентарь пойдет. Ну, такой, как он говорил сначала. Сделал так, по лайтику, плюс, и все. В принципе. Достаточно нормальный резюзпак. Он еще, говорит, будет его дорабатывать, но ничего. Как? Могу по десятибалльной шкале, в принципе, поставить ему шестерочку так с натяжкой. Это, это мой респак. Ну, мне не сильно вкатил. Но... Если посмотреть, что он его сделал так. Просто по лайту. То это достаточно топово. Это, это топово вот так вот агреваный сыр агреваный сыр так ну пацан без гэпа уже как ты мне так проносишь жестко вот тебе и бомба ну все забей ладно ты видео спасибо тебе и переходим плюс и все и переходим дальше так, я и переместился на свой по карту. Капец, здесь высенький. Так, давайте посмотрим все от начала и до конца. Кирки, ну все дефолтное, в принципе, как и в обычном респаке. Здесь тоже все. Дефолт, дефолт, дефолт, ладно. У броня, ну как и говорил, сначала будет непривычно. Хм, что это? Будешь думать, что это алмазное. Ну, короче, привыкнешь быстро, достаточно. Да. Потому что, мечи. Вот мечи, вот так сделаны, алмазные ничего его не видел. Ну, в принципе, достаточно нормальный, хороший спак Быстро сделан. Можно так сказать, шестерку из 10 поставлю. Вот как он и говорил, типа сделал быстро, сколько я раз это буду повторять. Ну, за это можно и поставить десятку Ну, по-быстрому респак. девятку девятку девятку короче. Да, вот такие оригинальные его канала. Это яблоки. Тоже пить YouTube. Удочка, лук. Мне не очень нравится. Они слишком что-то большие, я вам скажу. Это реально. Ну, зеленый пойдет для сельской местности. Партиклы. Вот партику Пиздец. Ну, короче, как вы видели, партилка в PvP. Короче, жопа это все. Ну, вот он даже не забыл про песчаные блоки. Тоже он и подходит, и для БВ, и для ПВП. Усылка на него еще находится в описании. И все. Так, небо, небо, да, небо, небо, небо, небо. Вот такое тоже. есть не смотрите туда, это Так, ну ладно. Что же, вот такая у нас здесь черная, я хочу. Ну что же, и конец нашего видеоролика подошел. Как я говорю, в принципе, спак достаточно хороший. Пойдет, да. Пишите в комментариях, какие вы еще хотите, чтоб я оценил типа резпаки, что типа такого. Да, ставим лайки, подписываемся на канал, более 90% людей смотрят без подписки, это очень плохо Стримы мы проводим, стримы Стримит стаканчик, если что не я Он стримит, так что Стримы на моем канале ждите, они Выходят чаще, чем видос Так что вот так, все Спасибо вам за просмотр